Вы называете в фамилия фамилию и имя, отчество? Низейна, дай, дай, дай. Работаете где? Я пенсионер. Мне прислала дочь по вайперу фотографии, на которой были завершены ценники. Против спецоперации. Сегодня человек принес ценники, завтра принесет, туда что-нибудь заработку. его мужа задержали 6 апреля за то, что он разместил антивоенные ценники в супермаркете. Против того, что убивают людей, против того, что гибнут наши солдаты, там не было никакой дискредитации. А ваша жизнь из-за этого изменилась? Наша жизнь, она на спад. Я часто слышу такое о нашей семье, о Вове, враг народа, да, вы враги народа, национал предателя. Такая фраза, пусть так люди погуглят, да, кто ее сказал и на каком языке ее сказали. Это же с нацистской Германии эта фраза пошла от Гитлера. Владимир Завьялов – предприниматель и отец двоих детей из Смоленска. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По условиям домашнего ареста Владимиру запрещено говорить со СМИ. Из публикации интернета издания Медуза». Вот, вот Я конкретно знаю. Володя хороший человек, семья хорошая. И это... Человек, которому не безразлично, и он хочет, чтобы было вокруг все хорошо и у всех. А почему ты приходишь на суд в Визавьялобу? Ты с ним знакома была или как? Нет, нет, я не была с ним знакома. Я решила прийти, чтобы поддержать, морально поддержать человека. Я считаю, что обвинения его абсурдны. Сам суд, как театр абсурда какой-то, смотрится. Расчет всех этих показательных судилищ именно на то, что, чтобы укрепить страхи в обществе. Вот этому поддаваться не надо, и нужно продолжать действовать, не молчать. до 24 февраля. Ну, проводил экскурсии и э, вот мы там ездили в Вязьму. Вязьма это там страшнейшая трагедия, там, октября 41 -го года. Это Вязьмский котел, это там чудовищные ошибки советского командования, которые загнали там огромное количество, там, чуть ли не миллион человек туда, в этот котел. И ты об этом рассказываешь, да, в Великой Отечественной войне, и ты смотришь там как а, а, ну как, как у людей, там, слезы наворачиваются. Наши герои погибали в самые жестокие дни войны, в самые кровавые, в самые беспобедные, в самом начале 41-го года. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не Но представить, что все вот это население страны, или, ну, я не знаю, за все, вот, вот взять в Смолян, да, в Смоленске, или вот моих туристов, которых всех я видел, что скажи, завтра, да, как Борис Васильев, Васильева, завтра была война, да, и, и люди будут, найдут миллион оправданий, спецоперации или как бы ее там не называть. Я не мог это себе представить. Ваши действия какие дальнейшие? Мои дальнейшие действия я звонила по службу 112. Что сообщила? Сообщила, что в данном гихарбахте находятся теники. А там было. Текст, который, что советские, в смысле российские войска разбомбили что-то школу что-то такое, в общем, короче. Я восприняла это как обиду за, за, за своих. Как обиду? Мне не понравилось то, что человек это сделал. что у вас такая вот гражданская позиция да, по гражданская жизни. Да, такая гражданская позиция. Изменилось все. У нас осталось два прекрасных сына. Старшему семь, маленькому год нам пришлось переехать жить к родителям, потому что суд определил место пребывания по прописке. Теперь мы живем вместе с родителями. Вот живет мать, отец, наша семья и живет брат. Супруг, соответственно, не может работать. Потому что просили хотя бы для него запрет определенных действий, но, к сожалению, суд не дал. Дали домашний арест. Мы муж не работает, я нахожусь в дикой тези, с годовалым ребенком, Ну, конечно, сейчас очень сложно. И отношение людей просто дикое. Тут еще одна мать из детского сада, я вообще как бы в родительском комитете состою вот с самого начала. И одна мать мне написала, что да, с таким воспитанием ваш ребенок будет нацистом, потому что он не патриот, он не становится в букву «З». Садик мы перестали ходить, потому что я не хочу, чтобы моего ребенка обижали. Слышали. Договорились с тобой, что сегодня вечер. Да, выберем губку. Точнее, завтра. Вечер. Завтра. Монополия. Да. А сегодня мы выберем какую-нибудь губ, чтобы завтра были. Да. да. То есть вы чувствуете, что стали изгоемы в обществе, да. в котором жили. Да. да. А это случайная цифра? Нет, это Джордж Лорелл, 1984. Последняя книга, которую я читал. Случившимся. А, да, это еще год его рождения. Он такой, символизм такой, злой. У недавно умер дедушка, с которым он не смог пообщаться из-за того, что находился под домашним арестом. Да. Это случилось 12 июня. И, к сожалению, он не смог пойти на похороны. Когда были похороны, это был как раз-таки один из заседаний судебных. Мы пришли потом домой с этого заседания, и я сразу пошел вот эти поминки и двоюродная сестра Вовин моя да Наташа была и она я помню как-то как-то так выразилась вот, вот Сталин на вас нет ну и ты видишь вот эти взгляды такие недвусмысленные ты слышишь вот эти какие-то разговоры про Сталина ты слышишь как в соседней комнате работает телевизор в котором России 24 там рассказывают, как нацисты разнесли Мариуполь. Можно ли найти в Мариуполе хотя бы один целый дом? Наверное, можно. Искать, правда, долго придется. Масштаб разрушений поражает. Дедушка, ну, дедушка просто он говорит, да как так? Когда ему пришли и сказали о ситуации, он говорит, ну как так? Ну это же, это же неправильно, это же там... 37 седьмой год какой-то получается, ну, мы ему сказали, да, вот дедуль, да, так и так, действительно так. И а у дедушки, получается, его отец, он был политзаключенным, его посадили в лагерь за то, что он спел частушку. Мол, у царя Николашки жили вот так, а сейчас при Сталине живем как нам рассказывают, лучше, но на самом деле хуже. Вот в этом заключался смысл вот этого стежка. Кто-то на него донес из его, получается, товарищей, коллег, кто с ним вместе работают. Его арестовали. Или 10, или 15 лет ему дали лагерей. Ну, а сам вот дед Витя, он оказался как сын врага народа в таком статусе. То есть дедушка на себе, можно сказать, испытал все, все тяготы того, что его отец был лепестирован. И дедушку не взяли из-за этого в морское училище, потому что он был сыном врага народа. Мы нашли его отца, то есть да, отца Дедовития, нашли в мемориале, который сейчас что -нибудь? иностранный агент, и ликвидировал он ну, сейчас. Но ну, когда он еще работал, мы нашли о нем сведения, что за что его арестовали, то есть вот эта статья, какая-то там 51 или какая она там враг народа. А теперь получается, у него внук стал враг да, народа. Да, получается так. Это, конечно, очень грустно. Через столько лет, казалось бы, мы живем... В новое время, в адекватное время. Но оказалось, что нет. Как ты узнала о деле Завьялова, почему пришел к нему? сетевых свобод. Пришел, потому что неравнодушный. Для нас это первый раз было большое такое удивление, потому что я стоял на, на лестничной клетке. Это, по-моему, было второе заседание, или первое, или второе. И э, выходит Вова, выходит адвокат, и э, такая группа людей, человек 10-12, э, вслед за Вовой, подходит сразу ко мне, к маме, к отцу. Мы все так стояли, ждали, чем первый процесс закончится, и они выходят и сразу какие-то слова поддержки говорят э, к маме: э, "Вы мама, ваш сын герой, и, там, держитесь". Было очень неожиданно и очень приятно. А само судебное заседание выглядит как будто ты в произведениях Орел, вот реально 1984, полное ощущение погружение и страшно и, и дико слушать Потому что не хотят какой-то огласки, не хотят, чтобы ввели какую-то трансляцию. видео трансляцию судья запретил с первого заседания, а аудиотрансляцию вот эти активисты, они всегда вели. Всегда, вот, то есть можно было послушать, они могли рассказать потом, как слушатели, пообщаться с теми журналистами и рассказать то, что происходит в зале, в зале суда. То есть, мы все, да, общество э, лишается этой возможности наблюдать за этим процессом. А Вова изменился? Очень. Очень изменился. Ну, в основном он подавлен. Я пытаюсь его там как-то подбадывать. Ну, у меня получается иногда, но не всегда. То есть, я дома не плачу. То есть, если я вижу, что ему совсем плохо, я где-то его там подбадрю, поддержу, сама не плачу, потому что если буду плакать я, будет еще хуже. Дети очень любят папу. Стар... Старший сын, это папин сын, он, ну, он, он не мой, это вот все, папа для него вся жизнь. Мы его не стали обманывать, мы ему сказали все как есть, что да, вот так получилось. Он его не осуждает, он его поддерживает. То есть, если э, ситуация, э, нужно вынести, поставить мусор, я не могу. То есть, он открывает дверь, чтобы поставить пакет, бежит старший сын и говорит, папа, я сам, нельзя тебе, папа, тебе нельзя. То есть, он, он очень переживает. Он очень любит его и... Я не знаю, что будет, если, если его посадят. То есть, как мне объяснить детям, маленький он, маленькому год, он еще не поймет. А как мне объяснить старшему сыну, то, что папа не сделал ничего. Его посадят в тюрьму за пост